Привет! Давайте сегодня посмотрим, а влюблен ли он, или это что-то другое. Есть такая тема для меня, на картах Ленорман, посмотрим. Будут две позиции. Загадываем своего любимого человека и представляем, естественно, самое главное, что мы в нем ценим, любим, концентрируемся, уходим в себя, туда вот очень глубоко. Позиция номер 1, позиция номер два, выбираем, представляем себе его, может кто-то запах вспомнит, тоже кстати очень помогает. Ну я думаю уже времени хватило, начинаем с первой позиции. Итак, что ж, вышла сама карта мужчины. Ну что ж, на данный момент времени этот человек полностью поглощен вами. Что у него под сердцем? Какие-то хитрости. Что-то он задумал. Причем такое, что держит в тайне от вас. И что же это? Это что-то касаемо ваших отношений. Причем он сейчас с кем-то обсуждает ваши отношения. Возможно, это его ближайшее общество. Скажем так, ближайшее окружение, в котором он сейчас находится. Но так как мы понимаем, да, в глубине души, что все сидят под запретом со, э, выхода на улицу, то общается он со своими близкими. Так, и о чем он говорит? Ну-ка... Хм, говорит, что вы ему не безразличны. Да, и говорит о том, что хотел бы с вами продолжение отношений. Значит, у него все не так и тайно от вас. Тогда в чем же хитрость? Давайте посмотрим на картах втором. В чем же это была хитрость? Что-то он не договаривает. А что именно? Ну, чем-то вы его ранили, он немного закрылся. Да, вы тут выходите к дамой кубковой. Он, еще раз да, подтверждается то, что он на вас обращает внимание, как на самую любимую женщину. И бредит, можно сказать, вами иногда по вечерам, по карте луна. Но в некой оппозиции по отношению к вам что-то не устраивает его. Что именно, карты не говорят. По дне колоды у нас рыцарь Пентаклии. Значит, этот человек скоро приедет, но, так сказать, не очень скоро, так как у нас все закрыто, все границы, все дороги, но подумывает об этом. Хорошо. Давайте спросим у карт, а ваша позиция по отношению к мужчине какова на данный момент времени? Ну что ж, вы очень сильно... Увлечены этим человеком, по старшему Аркану сила. Даже очень сильно скучаете, я бы сказала. Представляете себе с ним? Представляете, что будущее с ним прекрасно? И даже думаете, что у вас будут какие-то дальше развитие отношений, возможно даже какой-то некий союз, хотя вы и боитесь этого союза, да, карта Луна. Но по карте девятки кубков вы видите себя парой этому человеку. Прекрасно. Что ж, по первому варианту я могу сказать, человек сам себе на уме, он что-то там выдумывает, хитрит. Но чувства у него к вам есть самые светлые. Ну что ж, смотрим второй вариант. Второй вариант, здесь шикарнейшая карта, шикарнейшая, карта лилии, карта благородства, верности. Этот человек не просто влюблен, он считает себя, ну, даже не себя, да, а скорее вас, выше себя, он считает, что такая женщина на удивление обратила на него внимание. Он хочет быть верным вам. Он находится в неком таком недоумении даже, возможно, почему почему такая красотка, которая по карте Лилии посмотрела в его сторону. Ну что ж, что еще он думает, что он чувствует? Опять выходит карта судьбы и опять карта мужчины. Вы посмотрите, в тех же позициях карты гадают. То есть эта позиция, в принципе, идентична первой. Мужчина считает, что ваши отношения судьбоносны. Но то, что повторились эти две карты, меня потрясло. Давайте еще глубже посмотрим. Он мечтает о вас. Мечтает довольно-таки давно. Мечтает о чем, давайте посмотрим, о свидании, видно давно не виделись, и о семье с вами. Ну а теперь посмотрим на карты Таро, что они нам скажут. Более глубокий, да, анализ. Расскажи нам, пожалуйста, влюблен ли этот мужчина, насколько эти чувства для него важны. Ну что ж, он готов бороться за них Пока по карте Короля Мечей. Десятка мечей. В данный момент времени у него какие-то неприятности по второй позиции. Они могут не касаться ваших отношений. Вернее, скорее всего, не касаются. Это что-то, что происходит у него в его частной жизни. Возможно, это какие-то неприятности на работе. Либо в его э, большой семье, да, касаемо родственников. Может быть, здоровье что-то подшаливает. Но это не касаемо ваших отношений. Здесь самые лучшие карты. Так, давайте еще посмотрим. Да, папажу мечей. Возможно, у вашего мужчины есть дети. Да, возможно, это взрослый человек. И его расстраивают дети. Да, вот есть какая-то оппозиция с детьми. Либо дети не... Ну, не дай бог, конечно, но приносят какие-то огорчения. Что еще? Да, есть у него... Видите, четыре карты мечей выпадают. Девятка мечей. Он переживает за здоровье. Может переживать не обязательно здоровье детей, но дети как-то связаны с ним. То есть они сейчас с ним, и он очень переживает. А что по отношению к девушке, которая загадывает тебя? Расскажи, какое у тебя отношение сейчас? Девятка кубков повторилась карта с первого расклада. То есть он реально, да, вот как вы в прошлом раскладе считали его продолжением да он считает вас продолжением себя и карта туз жезлов ну сексуально вы очень его загораете и он о вас думает да ему бы хотелось веселья праздника по последней карте тройка кубков она замыкает этот расклад что ж я могу сказать и первый и второй расклад были очень позитивными по второму раскладу я думаю, здесь мужчина более серьезный, более зрел, и поэтому, наверное, он старше по возрасту вас, и, наверное, у него более серьезные планы на вас, потому что здесь выпала карта свидания, карта семьи, карта меч... мечтаний об этом, да, собственно. Ну и первый расклад был прекрасен. Поздравляю всех, кто зашел. И подкидывайте темы, которые вам интересны. Будем смотреть в следующий раз на уже других колодах. Всего доброго. До свидания.